Всем привет, это Вирус, и сегодня я буду рекламировать мою группу, группу приколов. Здесь много всего говорится о Roblox, о Майнкрафте. Здесь ссылка на мой канал, и есть чат сообщества. Здесь много всего написали, и это я. хотел бы говорить как вы считаете хорошая ли идея э, снимать майнкрафт или снимать же советуйте мне ну удачи ставьте лайки подписывайтесь хотя за это не надо ставьте лайки Все, пока